Покаялся вороне шум, разозлилась ворона. А, а, а, а, а. Полетела ворона к козе. Обиделась ворона на козу и полетела к Твоей. Мне своих деток, как видите. Ахстад, пойду к э, тобойщикам, пожалуйста. Полетела ворона к тобойщику. Ахстад, ахстад, пойди, ахстад, ахстад, ахстад, ахстад, Не, пускай ахстад, пока ахстад, ахстад, пойду табу ахстад, ахстад, ахстад, ахстад, ахстад, ахстад, ахстад, Полетела она к князю, жалуется на табурщика, просит их побить. А, что? С табурщиками разобраться? Да, мне некогда. Да и к тому же, вышли или я не понимаю. Занят я. Я тебя! Полетела я к молодым пастукам, что телят последует. Ах, так, пойду вашим матерям, пожалуй. Прилетела ворона, заглянула в окно. Видели, две старухи собрали, шерсть придут. Старухи, старухи, поймите своих детей, побейте. Они всех телят растеряли и теперь гадают, детей. Только нам и две детей. Нам шерсть доверять нужно. Рядом и дети сами справятся. Пусть же приняла ворона, обиделась. и говорит. Всем плохо будет. Прилетела ворона из и обратно два детей. И началось. Дети кошки шлёплые. Князь топорщиков пьет. Табунчики волка лопят. Волк козу Коза людей падает. А злая ворона по земле поскакивает, смотрит на всех, смеется, не молкая. Смеялась, смеялась, до того-то смеялась, что прогнали ее из города. Уходи! Уходи! Уходи! Уходи! Нужно... Тут по-доброму обращаться с другим людям, и тогда к тебе будут тянуться долгие люди. Спасибо большое, седьмой А. Жюри, я прошу запомнить этот номер на завтра, да, творческий номер. Итак, спасибо большое всем, кто сегодня принял участие. У нас еще завтра целый день фестиваля.